После первых пудингов могу сказать, что пока Лорату везет. А Андрея Пушкарю не очень. Пока у Ларата еще есть шансы. У Пушкаря пока нет шансов. Хитрый Лорат, ему даже здесь везет, а?